Я Вален Малыш, здравствуйте. Сегодняшняя тема «Не лечитесь, меняйтесь». Когда люди жалуются на свое душевное, физическое состояние, когда люди болеют, когда люди превращаются в непохожих на себя, им становится плохо, их постоянно преследуют неудачи, вам нужно понять, если такое происходит, не нужно лечиться. Не нужно ходить к врачам, даже, собственно, не нужно ходить к психологам. Вы должны понять одну прописную истину. Вам нужно не лечить, вам нужно себя менять. Нужно менять жизнь, мировоззрение, взгляды, мысли, поступки, побуждения. Вы все должны просто изменить. Поверьте, после нескольких курсов самообразования – когда вы просто попытаетесь переосмыслить увиденное, услышанное, понимаемое, обозримое, вы начнете понимать, что нужно всего лишь изменить отношения людей к себе и себя к людям. Это сделать просто. Перестать ныть, перестать обижаться, мстить, злиться, завидовать, заглядывать чужой в чужой карман, кого-то обсуждать, кого-то осуждать. Это все хлам, его нужно выбросить. Мы вы должны стать другим. Улыбаться людям Солнцу, друзьям-врагам, и враги у вас скоро исчезнут. Вы не должны обращать внимания на то состояние здоровья, которое у вас пошатнулось. Как только вы отведете глаза и разум от своего здоровья и займетесь рассматриванием солнышка, природы, луны, пойдете на природу, почитайте интересную книгу, послушайте прекрасную музыку, перестаньте скандалить с людьми, начнете искать новый круг знакомых. Будете читать поэзию, музицировать, играть в бильярд, ходить на рыбалку, играть в футбол, заниматься бодибилдингом. Чем бы вы ни начали заниматься, ваше состояние изменится, как только вы измените сами. Дело не в таблетках, дело не во врачах. Это чистая воды психосоматика. Вам нужно себя изменить, и все болезни идут сами по себе. Не нужно их искать, не нужно ничего выщупывать, не нужно стоять перед зеркалом, что-то выискивать, прощупывать, смотреть. Читать массу книг, либо перерывать весь интернет в поисках ответов на вопросы, которые вы сами не можете ответить. Не нужно консультироваться у врачей, смотреть фильмы. И читать огромное количество литературы о болезнях, которые вы в себе ищете и в конечном счете рано или поздно найдете. Это бред. Не ищите в себе ничего. Все ваши болезни – это плод вашего воображения, это плод ваших мыслей, ваших поступков и побуждений. Как вы относитесь к людям, все это проявляется на вашем состоянии. Ваше состояние здоровья напрямую зависит от ваших мыслей, слов, поступков. Вы должны просто себя изменить. И вся эта грязь уйдет. Вы перестанете болеть. Уйдет буквально все. Начните просто улыбаться. Не останавливайтесь ни на миг, улыбайтесь себе, зеркалу людям, солнцу, миру, всему. Все, что вы видите, просто носите улыбку. Через 2-3 недели вы почувствуете что-то неладное в хорошем смысле. И это не будет останавливаться, это будет только начало. Через месяц, через два вы себя не узнаете. Не будет ни проблем, ни болезней. Поэтому повторяю еще раз, не лечитесь, меняйтесь. На этом все, берегите себя, подписывайтесь на канал и оценивайте видео.